Сегодня у нас очередной ролик Лена Аркадина захотела борщ Борщ будет сегодня, ребята, из петуха Погодка, сами видите, какая уже прохладная Осень, считаю, уже к зиме дело идет И горячий борщик С петушка, самое то Сейчас добудем, ребята, петуха Ребята кого-то ловят Ага Поддадутся? Так, видать, поддался. Ага. Так, ну, ну что, думаю, ребята, этот... Не первый. Этот Ой. красавец подойдет. Так, я туда уйду. Друзья, вот этот, ребята, возьмем вот этого красавца. Тихо, тихо. И сейчас будем, ребята, готовить суп из него. Так, так ну что, взяли еще одного петушка, потому что одного мало было. Сейчас прямо снялся шкура, ребята, я не щипаю Проще 2 минуты все занимает, со шкуры снял и все. Сейчас Елена Аркадьевна помоет инструменты, помоет петушков. И надо, чтобы мясо постояло хотя бы сутки. Мы сейчас оставим его в холодильник, положим, она полежит, а потом уже завтра будем готовить. Но это вы увидите в этой серии. Так что не переключайтесь. Да, зайчик? Угу. Ну, что так. Жалко. Жалко. Фига сегодня. Ну это желудочек че Что, теплый? Но... Ладно, давай, занимайся, И короче. Так, ну чё, ребятушки, следующий денек у нас. Ну, уже не следующий, Уже два дня, наверное, прошло после этого. Вот. Сегодня Елена у нас все-таки будет готовить. Расскажи, Елена Аркадьевна, ну что нам потребуется для. Там может Андрей Сергеевич отказался. Зараза. На меня спихнул, как всегда. Ну, да. За кадром. Морковка, лук, капуста, свекла и сам основной это петух. Нам понадобится кастрюля. Сварить петуха сначала, потом капуста, морковка, лук и все вот это вот зажарку сделать. И все, ребят, кладем петушка. И сейчас его поставим. Ой. Утренний кавардак. Вот не переживай, когда он будет вариться, он Убежит у меня. Вот шею больно тут вытянул. По факту. Вот сейчас шея она уйдет. И все. Хаву доварить где-то около часа, чтобы разварился. Хоть и молоденький, но надо, чтобы он отделялся от костей. Было намного удобнее. Ну, а потом, почему петуха ну, вытаскиваешь? По потом, ну, петуха вытащу сейчас вот он чуть-чуть поварится посолю его, чтобы это потом буду делать заправку капусту пошинкую все это в поджарку на сковородку и все в основном в борщ так, ну что, ребятушки у нас Елена Аркадьевна начала уже тереть морковочку сейчас были еще в магазине поехал в магазин, сигареты кончились короче, прихожу у меня-то маска была, короче, сейчас уже везде в масках, короче, требуют. Самое интересное, что они требуют деньги еще за это. Деньги, ребята, никакие вы не платите за маски. Магазин сам должен бесплатно обеспечить вас масками. Вы должны прийти уже в магазин, в котором есть маски, потом эти, как, средства, руки, как они? Антисептик, да. Это все должно быть у магазина, и все должно быть бесплатно. А еще я видел на кассе там уже эти маски делать своими руками типа из этой марли эти маски вообще можете просто блин игнорировать что и сказать, что это маски такие маски не подходят вообще вообще маски от коронавируса должны быть специальными, не вот эти марлевые повязки, которые носят, а специальные должны быть ГОСТовские маски которые типа противогазов, такие вот маски постановление, по, по крайней мере, это, это указано так что, ребята, не платите деньги раз они требуют маски пожалуйста, ребята, предоставьте маски которые требуются но если я вызовут милицию то вы будете тоже будете правы потому что магазин должен вам предоставить маску при посещении там прямо постановление все это написано сегодня кстати еще с работы пришло тоже письмо счастья до 9 числа мне сделать прививку я конечно не против прививок но в нашей ситуации не против показывать да, угу. так что будем сидеть дома скорее всего но это будет известно только у вас да, У меня там как раз в ноябре еще учеба начинается Так что ничего страшного Да, но без зарплаты Да, без зарплаты угу. Так что, ребята, скидывайтесь Андрей Сергеевич. Да, Андрей Сергеевич не пропадет Что Курить точно бросишь На это нужны деньги, у меня их нет Но деньги мы заработаем Смотрите, ребята, кстати, как эти котята выросли. Помните, я. Сколько мы одного, одного отдали, да? да? А этих троих так и не пристроили. Постоянно жрать хотят. Да? Это мелкая бочка. Это кошка, А эти два кота. А это собачка. Это вообще он. Красавчик. Улегся, да, Василий? Поближе к столу. Так, ну что, зайчик начала уже. Начала. Да какая разница? начала, начала. Чистить. Китай или китай? Угу. Какая разница? Вообще никак. Постоянно мне поправляет. Ну, деловая колбаса. На веревочке угу. В общем, Елена Аркадьевна подготавливает почву к нашему супчику, ребят. Так, ну что, Ирина уже начала поджарочку нам. Глент, этот бы куда убрать? Ну-ка. А то что-то я тут сейчас это. На хвост вам наступит потом будете орать. Дети на улице, на улице хорошая погода, все дома сидят. Мышей было ловили, да, зайчика? Ну, сейчас. Они от мышей шарахаются. Как черт окладано. Жуть какая-то. Послал их тут. Особенно, когда там куры. Вот это вообще испугалось. В стадо петухов вошла. Паника, паника. Ну и, короче, ты сейчас все обжариваешь до золотистой корочки, так и понял, да? да? все что такое добавляешь? Укропчик, да? Своего ну, мало нарастили. А в этом году мы и не сажали укроп. Сажали, не берется. А -а -а. Он должен самосейкой быть, а... Нет, нет у нас еще такой почвы, чтобы она Что надо должна... ложечку, да? На глаз. на глаз. На глаз. На глаз. Все на глаз. У меня же голос Он не хочет, чтобы он все на глаз петуха. Сейчас он немножко остынет, его потом порежем. Смотрите, какой бульон наваристый. Просто. Вот сейчас возьмем поближе его. Подвинем. У нас зажарка Я тут пока время не проводила даром. Нарезанной шанковал капустки от души. И еще две картошки отварила. Их тоже туда опускаю. Все. Чтобы был навар. Ну, густота супа. Не пустого. А что, его, ее не надо резать, что ли? А вот. Картошку. А она сейчас это... Я ее толкушкой потолчу, потолчу и Все. Ну теперь можно капусту прямо закидывать. Ну какая прям желтая желтая, смотри, угу. становится. Хотела пироги испечь, но да. пока муж двух петухов не убьет, пирогов не будет. Уговор дороже. Она шла, потолкала, все толкушечкой. Теперь картошечка в пюрешке. Суп пюре у тебя получится? Нет, пюре не получится, это просто картошка в пюре получится. Ну вот, сейчас по густоте проверим, как оно у нас. Вот, и бульончик есть. И капусточка. Вот сейчас капусточка мало-поварится, она немножечко станет мягче. И тогда я уже заложу в конце зажарочку и основного петуха. Тебе его разделать еще надо? Муж разделает. <свист> <свист> а, нет, не канает. Наелся рыбы, наверное. <свист> <свист> да? Угу, угу, угу, угу. Ну-ка, ребята Ну-ка, да, зацените Тебе шиш <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Кто раз делает, того и тапки <связь> А ты сиди там, за бортом <связь> <связь> Кто делает суп, тот и делает до конца, как говорится да-да-да-да-да-да. Тогда не говори, дай попробуем. Да, в общем, сейчас она разделается и включимся уже. Сейчас будет у меня отнимать поход дела. Все-таки отнял. Помаслать. <смех> Нет, <смех> ешь сам. <смех> вот ты меня опять будешь снимать, как я ел. Все подумал. Вот блин, а, иди на улицу, иди бери, бери кость, иди на улицу, иди, иди, иди ешь там. Мясо на дичь похоже, да? Не знаю. У крылов до сих пор дичь везет. Ну то пробовал дичь, например, там глухаря, да. что Да, такое. да, да, крылов. Ты пробовал. Вот это, наверное, то же самое. Леня просто нам уже везет этого. Сколько лет? Не знаю, охотник. Охотник без охоты. Без дичи. Где дичь моя? Вот все, что осталось от петуха, ребята. Все, она это... в животе. Да, это собачка Мейсон. Мейсону нашему, да, зайчик? Угу. Ну вот, сколько мяса получилось петуха. Нормально, кастрюль хватит. Ну вот, ребятушки, и пошла зажарочка. жарочка. Посолите в кухню, вот этот, как, там, по своему вкусу. Не знаю, сколько у вас там. Все на глаз. Все на глаз, да. Сейчас зайчики на глаз посолю. супчик получился надеюсь на два дня хватит давай миска туда с рабпуска вываривается еще посолю Да. Немножко поменьше покрасить, ну, покрошить надо, чтобы, ну, чтобы в рот залезло хотя бы а Да не тебе не все в рот залезло Слышь ты Все что угодно В больших количествах Гадина, а И пошло Мясо пошло в суп а я пошла посудомойки ручной вот такой ребята супчик был я вам сразу скажу что супчик хороший туда еще лаврушечку или наркадную положит но мы есть сегодня уже дегустировать не будем то что и времени уже мы уже поели по идее пока это готовили видео я уже поел в принципе уже дегустировать не хочу ну вот лаврушечку или наркадную уже опустила пока мы тут с вами разговаривали Подписывайтесь на канал, кому интересно Ставьте лайки, пишите комментарии Ждите следующих роликов от нас Всем пока-пока